Так, это уже прошел октябрь получается. В общем, не буду затягивать и рассказывать что-то, как делают многие в новостях, и начну рассказывать, что интересного произошло в Open Source мире за этот месяц. Некоторые дистрибутивы, например Fedora и OpenSNews, решили отказаться от поддержки по умолчанию аппаратного ускорения в видеокодиках H264, H265 и VC1. Это очень разозлило многих людей, но как оказалось, эти кодики запатентованные и патенты принадлежат компании MPLA. Я так понимаю, что эта компания как-то активизировалась и просит деньги за то, что в дистрибутивах есть их кодики, а платить за них никто не хочет. Пошел ты нахер, козел! Поэтому разработчики просто решили убрать их поддержку. Некоторые могут сказать, что ведь можно просто перейти на новый кодек AV1, который лучше качество картинки дает полностью свободный и незапатентованный, перепатентованный как H264 и H265. Но есть одна большая проблема. Кодирование и декодирование AV1 поддерживается, начиная с видеокарт Nvidia 4000 серии у AMD, начиная с видеокарт Navi 21 и Navi 22. А у Intel поддерживается вроде как с 11 и 12 поколения процессоров. То есть, как видите, только самые новые видеокарты поддерживают кодек AV1. А они есть далеко не у всех. Коллабора анонсировали Vulkan Driver с открытым исходным кодом для видеокарт NVIDIA. Он называется NVK и он будет частью MESA-драйвера. Как пишут коллабора, нынешний append драйвер NewWOW для видеокарт NVIDIA работает довольно плохо, это мягко говоря. В нем нет каких-то функций, присутствуют различные ошибки и некоторые видеокарты не поддерживаются. NVK разрабатывается с нуля, основываясь на открытом исходном коде и документации, которые несколько месяцев назад открыли NVIDIA. Также коллабора рассказали, что после работы над драйвером NVK они могут еще улучшить драйвер Nouveau или полностью переписать его. Поэтому будем ждать. Вышло Ubuntu 22.10. Рассказывать о новой версии Ubuntu особо даже и нечего. Он основывается на Gnome, 43 версии, где появились новые быстрые настройки, обновили дизайн файлового менеджера который также получил поддержку адаптивности. Помимо того, что связано с Gnome, в новую Ubuntu появилась поддержка формата изображений WebP. Также Ubuntu теперь использует мультимедийный сервер нового поколения Pipewire. Что это значит и есть ли в этом польза для обычных пользователей, как я? Как пишут разработчики, Pipewire потребляет меньше ресурсов компьютера, имеет меньше ошибок, чем старый мультимедийный сервер Pulse Audio, который использовался до этого. Также Pipewire имеет лучшую аппаратную совместимость, например, Bluetooth-наушники теперь будут подключаться без каких-либо проблем, не требуя танцев с бубном. Ну и наконец, теперь в Ubuntu используется так называемый динамический обзор. То есть, когда мы нажимаем на кнопку Activities, то есть режим обзора, то мы можем посмотреть на наши запущенные приложения. Но теперь, если несколько окон одного приложения открыто, и вы нажимаете на его иконку в доке, то будет открываться режим обзора, где будут только окна этого приложения. Это похоже на некую альтернативу функциональности предпросмотра окон в Windows. Внимание! Я сейчас серьезно, особо впечатлительным людям рекомендуется закрыть данный ролик. Если вы стоите, то присядьте, я сейчас серьезно, присядьте. Ну что, готовы? Run. Да, они исправили этот баг. Спустя елбаных 18 лет. В окне выбора файлов теперь будет отображение в виде миниатюр. У меня к вам вопрос, а где вы были 18 лет назад? Все это время, на протяжении 18 лет, жители Народной Республики Гном планомерно стирали с лица земли кодыешные неонацисты. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч мирных жителей Народной Республики Гном. Шутки шутками, а ситуация страшная. На устранение этого бага ушло 18 лет, 179 дней. А вы знаете сколько это? Это 221 месяц. Это 964 недели. Это 6753 дня. Это 162 162084 часа. Это 9 725 40 минут. Это 583 миллиона пятьсот две тысячи четыреста секунд. Это 583 миллиарда пятьсот два миллиона четыреста тысяч миллисекунд. Такую хуйню несет, что одна башлау понять невозможно. Самое забавное, что Джордж, один из разработчиков Гном, исправил этот баг за один стрим. Тому треба дякувати за выправление файл пикера. Саме його вин наш герой. Важно также то, что это изменение повлияет и на другие рабочие столы, которые используют инструментарий GTK. Ведь у них тоже не было в файл пикере просмотра в виде миниатюр. Еще, помимо того, что добавили отображение в виде миниатюр, еще переделали отображение в виде списка, но на это мало кто обратил внимание. Хотя, как по мне, это тоже важно. Разработчики дистрибутива Pop OS поделились прогрессом разработки их собственного рабочего стола под названием Cosmic, который заменит собой Gnome, который сейчас используется в Pop OS. Если кому интересно, то Cosmic делают с помощью инструментария Iset, используя язык программирования Rust. Ранее они разрабатывали Cosmic с помощью инструментария GTK от Gnome, но решили начать использовать свой собственный инструментарий. Я могу пожелать удачи разработчикам, так как нам не хватает какой-то конкуренции, а то кроме Гном и Плазма у нас нет нормальных рабочих столов. Хотя я не думаю, что разработчики по OS хотят как-то конкурировать с ними, это будет больше похоже на Elementary OS или Дипин, то есть будет один дистрибутив со своим собственным рабочим столом. Теперь можно нормально купить Steam Deck, не вставая в очередь. Раньше, если кто не знал, то нужно было ждать в очереди, когда купленный вами Steam Deck соберут на заводе, а потом уже отправят вам. Но самый большой минус, что в Украину их все еще не доставляют. Но это понятно, а то вдруг в Мариуполь, например, закажет кто-то Steam Deck, а Габен, который собственноручно Steam Deckи развозит, потом пострадает или у него его отберут, или, как это еще называют, конфискуют для нужд-обороны. Вышел Ardor7, это программа для написания музыки. Я не разбираюсь в написании музыки. Умфа делал обзор на это обновление. Это музыкант, который использует open source софт для создания своей музыки. Ему обновление понравилось, вот пруфы. By default copies mid-regions are now unlinked. Yes! Finally! Просто гляньте его обзор, он все подробно рассказал. Ссылку не оставлю, ищите сами. Мне вот интересно, есть ли среди open-source программ для написания музыки что-то адекватное, что могло бы конкурировать с теми же FL Studio, Ableton Life и Logic Pro, которые популярны среди музыкантов. Есть, конечно, программа Z-ритм, или, наверное, правильнее будет Z-ритм. Многие довольно хорошо отзываются об этой программе, хотя она все еще находится в BTE. Плюс у Z-ритм есть хотя бы какие-то методы монетизации, чтобы у проекта были шансы на развитие. Организация USB Implementers Forum – это те чуваки, что создали и развивают USB. Если шо, вот они объявили о выпуске USB 4 2.0. Немного странно и запутанно звучит название, но да ладно. Перейдем к самому интересному. В этой новой версии скорость передачи данных выросла в два раза. Если в обычной USB 4 скорость передачи была 40 гигабит в секунду, то в USB 2.0 скорость передачи 80 гигабит в секунду. Еще есть какая-то опциональная поддержка асимметричной настройки USB 4.0 для передачи данных на скорости до 120 гигабит в секунду в одном направлении при сохранении скорости передачи до 40 гигабит в секунду в другом направлении. Вторая часть мне не очень понятна, но это вроде предназначено только для высокочастотных мониторов, у которых больше Герц, чем может выдавать ваша видеокарта. Я вот только одного не могу понять. USB 4 так до сих пор и не получил распространения. В интернет-магазинах до сих пор нет USB 4 флешек, например, а они уже USB 4 2.0 выпустили. Странно. Разработчики оболочки XFCE объявили конкурс на создание новых обоев для рабочего стола, которые войдут в состав XFCE 4.18. Работы принимаются до 20 ноября, если хотите принять участие в конкурсе, то я оставлю ссылку в описании, а также в подсказке сверху где-то должна будет появиться ссылка, надеюсь не забуду ее добавить. вышла Zorian OS 16.2, довольно давно не выходила новых версий у Zorian OS. В этой версии нет крупных изменений, она все так основана на старом Gnome 3 и старой Ubuntu 20.04 LTS. Но в этом обновлении все же есть что-то интересное. Теперь, когда вы пытаетесь установить какую-то популярную Windows-программу, то будет появляться окно предлагающее установить альтернативу, доступную для Linux, например, при попытке установить G, o, G и Epic Games Store, система будет предлагать установить Heroic Games Launcher. Эта идея довольно интересная, я не помню, чтобы что-то подобное было в других дистрибутивах. Еще в эту версию добавили набор шрифтов, которые аналогичны шрифтам от Microsoft. Так как шрифты от майков, имеют проприетарную лицензию и их нельзя предустановить в Zorin OS, то разработчики решили добавить аналогичные шрифты шрифтам Microsoft. Они имеют такие же размеры символов, поэтому документы должны отображаться с правильным форматированием. Самое крутое, что система автоматически будет заменять Microsoft шрифты на вот эти аналогичные. Разработчики даже показали пример, насколько эти новые шрифты похожи. Еще есть одно забавное изменение. Разработчики написали, что обновили физику в желе мод. Есть такой желейный режим в системе, когда его включаешь, то при перемещении окна дергаются как желе. Как пишут разработчики, они обновили этот Мод, чтобы сделать его более нескучным и веселым. Ну, а на этом среди новинок все. Многие могут покритиковать разработчиков, что они даже оболочку Gnome не обновили. И это так, даже с учетом того, что в Zorian OS установлено много расширений, которые дают такой же функционал, что и в последней версии Gnome. Но все равно заметно, что тут чересчур старое приложение и не хватает полезных функций из последних версий Gnome. Если не хотите, чтобы этот канал был заброшен, вы всегда можете поставить лайк, подписаться на канал и рассказать своим друзьям о нем. Всякие вот эти понажимать колокольчики хуйльчики, ну вы поняли. А то мне надоедает делать видосы. А если будет много заинтересованных людей, то будет приятнее их делать. Я стараюсь их делать не скучными и а интересными, но когда их мало кто смотрит, то как-то неприятно. Короче, пока!